Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии с вами Даниил Константинов, а в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В ЦИОМ сообщил о том, что политическая активность граждан в России снизилась до минимума за 17 лет. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить эти данные? Я думаю, что это тот случай, когда в целом можно верить. Э, потому что на самом деле э, власть на протяжении вот, длительного времени занимается тем, что она сушит явку. Вот Существуют да, довольно большие споры э, среди оппозиции, э, что хочет власть. Вот многие ошибочно совершенно считают, что для власти важна явка. Это ошибка. Это не так. Потому что на самом деле... Для власти как раз невыгодна явка, потому что тех людей, которых, ну, что называется, власть, на которых рассчитывает, которые всегда будут голосовать так, как скажет власть, они в любом случае придут. А это вот ядро электоральное, которое это бюджетники, это пенсионеры прежде всего. И эти люди придут в любом случае. Воинские части всегда, куда они денутся. Значит, из-за колючей проволоки. Ну, а вот свободные люди, они могут прийти, могут не прийти. Но свободные люди как раз и голосуют не так, как надо власти. Поэтому власть заинтересована, чтобы явку засушить до предела как раз своего собственного электората. И она этим занимается. Если вы обратили внимание, сейчас осталось полтора месяца, вот ровно полтора Месяца до начала выборов. До начала этого спецмероприятия, которое начнется 17 сентября. Что-нибудь где-нибудь слышно, видно. Обычно в это время уже все крупные города увешаны наружной рекламой. Идет массированная кампания по продвижению каких-то политических партий, людей. Сейчас это присутствует точечно. Очень-очень мало заметно, то есть, то, что в стране какое-то мероприятие в середине сентября будет, об этом можно судить, только об этом знают только люди, которые э, вовлечены в этот процесс. А, в общем, основная масса людей не знает. Поэтому власть целенаправленно занимается сушкой выборов. И, в общем, у нее получается. Это, это цель, это интерес власти. Я думаю, что тут все очень просто. А реально ли представляют выборы для них какую-то угрозу в такой системе? Я почему спрашиваю, потому что, знаете, эта дискуссия идет уже много лет среди оппозиции, и периодически кто-то даже выдвигается и даже побеждает, причем не только на каких-то незначительных муниципальных выборах в небольших округах, но, например, на мэрских выборах. Мы помним, как победил Урлашов, став, если я не ошибаюсь, мэром Ярославля. И мы помним, чем для, для него это закончилось. Мы помним, чем закончилось для Фургала его избрание на его должность. Ну и так далее. Является ли действительно чем-то вот таким нестерпимым, криминальным для власти прохождение тех или иных кандидатов на выборную должности? во первых начнем с того что практически все э, наиболее опасные для власти кандидаты они не допущены начиная с навального который э, сидит и будет сидеть до тех пор пока путин в кремле э, и, вне всякого сомнения главный оппозиционер навальный сидит в тюрьме и поэтому он выключен из электорального процесса это вот, пожалуй э, самая яркая фигура которая в общем может действительно э, обладает избираемостью на, на разных уровнях. И он это доказал. А, ну, то же самое. Люди, скажем, второго порядка, второго уровня. Такие, как его же сторонники. Там Соболь, Яшин и так далее. Они не могут избираться никуда, тоже по известным причинам гудков, выдавлены из страны. То есть, на самом деле, основная часть э, так, таких вот э, критических людей, которые могут ш, ш, обладает, обладают избираемостью и могут серьезно составить какую-то проблему для власти, э, будучи избранными, а эти люди э, либо выдавлены из страны, либо сидят, либо просто э, лишены прав, превращены в политических лишенцев. Поэтому такой угрозы нет. Осталось некоторое количество людей, которые представляют собой оппозицию. Прежде всего, это люди, которые избираются от Яблока, либо члены партии Яблока, либо Яблочники. И ну, с этими людьми тоже будут разбираться. То есть, в конечном итоге, либо просто-напросто их кого-то, может быть, снимут в процессе. Избирательные кампании кого-то, может быть, просто-напросто не пропустят э, с помощью каких-то фальсификаций. Отдельная история – это, конечно, э, то, что происходит э, внутри КПРФ. КПРФ сама по себе структура невероятно совершенно лояльная по отношению. Это абсолютно системная партия, абсолютно э, так сказать, ну вот одна из четырех подпорок путинского режима. Но внутри КПРФ от безысходности заводятся какие-то реальные политические фигуры. Ну, наиболее известные из них это, конечно, Грудинин и Бондаренко. Вот, ну, что касается Грудинина, это отдельная история, но тем не менее, это, в общем, человек достаточно известный, достаточно яркий по-своему. Ну, понятно, что это, в общем, человек настолько далекий, скажем, скорее враждебный для меня политически, но тем не менее человек, безусловно, известный, яркий и абсолютно избираемый. То есть это абсолютно избираемый человек. Ясно, что, ну, где бы он ни пошел, он будет избран значит То же самое Бондаренко. Ну, с Грудининым известная история, его абсолютно незаконно сняли с пробега, с электорального Бондаренко ожидает этого. Я просто не знаю на сегодняшний момент, вот на то время, когда мы с вами общаемся, какая с ним ситуация, но я думаю, что вероятность того, что его снимут, с ним голосование достаточно велика. Потому что попадание таких людей, как, скажем, вот, Бондаренко с одной стороны, значит, например, Марина Литвинович с другой стороны, с другой стороны политического спектра, или там, Лев Шлосберг с другой стороны политического спектра, это определенная проблема, потому что эти люди молчать не будут. Они будут говорить. А, в общем, предоставлять думскую трибуну для того, чтобы люди чего-то там... Говорили, это, это уже не, не, не катастрофичная угроза режима. Сказать, что Путин страшно боится попадания этих людей в Думу, нельзя. В общем, ничего особо страшного не произойдет, но неприятно, потому что это будут точки консолидации протеста. Это будут, будет раскручивание э, спирали молчания. Потому что, что что такое депутат Государственной Думы, который ну, вот на сегодняшний момент вот примерно третий граждан России нет э, своих представителей. Вот нет представителей таких как, у, у меня, например, или у, у, у всей, так сказать, либера, либеральной и демократической части э, России. У э, той левой части России, которая не поддерживает путинский режим. А этой части очень много, на самом деле. Это те, кто голосует за э, Грудинина, это те, кто вспоминает Рудского, кстати говоря. Это те, кто сейчас поддерживает Бондаренко. И, и у, у этих людей тоже нет представительства, потому что Зюганов не является их представителем. И вот попадание этих людей и в Государственную Думу, например, это, в общем, так сказать, ну скажем так, это преодоление их политического одиночества для миллионов людей. То есть, сейчас они э, находятся, так сказать, в состоянии лишенцев. Я имею в виду не самих кандидатов в депутаты, а миллионы людей, которые не согласны, не принимают путинский режим по разным причинам. По левым, по правым, неважно. А на сегодняшний момент они находятся вот в таком, ну, немножко унынии, скажем так, политическом унынии. То есть, они, они брошены, они, так сказать, непредставленники. Попадание хотя бы одного человека, это вот преодоление, это раскручивание спирали молчания, это очень важно. Это может, это в принципе при определенных условиях может спровоцировать даже и э, взрыв уличного протеста. Потому что вот этому уличному протесту против, противостоит уныние, прежде всего. Ощущение полного бессилия. Потому что основная масса людей почему не ходит на выборы? Потому что убеждены, что все предрешено, что от них ничего не зависит. Как только появляется хоть один человек, их представляющий, это разрушает вот эту вот унылую картину мира. Вот что важно. Поэтому определенную... Там не катастрофическую опасность, попадания одного, двух, трех э, открыто оппозиционных депутатов в Думу. Э, в общем, представляет какую-то небольшую опасность. Не критическую, не катастрофическую, но такая опасность есть. Вы э, написали интересную статью о гомофобии как о главной оскрепе путинизма, какая ее стержня. И в этой связи вот у меня такой вопрос к вам. Мы видим, что, как вы правильно сказали, у многих людей в России нет своего политического представительства как справа, так и слева. Но если понаблюдать за большинством э, партий, представленных пока еще в Государственной Думе, таких как КПРФ, то, например, там или ОДПР, мы видим, что по каким-то базовым вопросам эти партии поддерживают путинский режим и так или иначе разделяют вот этот вот в том числе гомофобный тренд. Так ли это, по-вашему, и к чему может привести, например, увеличение представительства таких партий, как КПРФ, ЛДПР, там, или Справедливая Россия прилепит? Ну, это действительно так. Казалось бы, странно. Такая вот периферийная для политического сознания вещь, как отношение к ЛГБТ. А где политика, где власть где ЛГБТ. На самом деле, здесь абсолютно прямая связь. Дело в том, что вот основной Тренд, основной вектор внешней политики Путина, а внешняя политика это, по сути дела, внутренняя политика, которая, так сказать, с помощью, с помощью внешней политики Путин решает внутренние вопросы. Так вот, основной вектор политики это антизападничество. И когда возникает вопрос, а чего, собственно говоря, почему мы вообще не в Европе, почему мы э, так плохо относимся к Западу, почему мы их так ругаем, возникает э, единственный аргумент. Вот у нас скрепы, у нас духовность, а, а у них безнравственность и черти что. У нас там. Ну и когда начинаешь разбираться, э, семейные ценности, да? количество разводов, там. Абортов, брошенных детей беспризорных у нас абсолютно рекордные. Спит, мы рекордсмены. Количество разводов, рекордсмены. Брошенные дети, бездомные дети, рекордсмены. Где наши духовные ценности? Посреди России как штырь стоит, как гвоздь этот стоит, стоит Путин, у которого нет жены. Там куда-нибудь в церковь он идет, так сказать, Собянин с женой, Путин с Медведевым. Значит, отдыхать он едет э, с Шойгу. Да? то есть, какие семьи, где семейные ценности? Значит, детей своих никому не может показать, потому что то ли стесняется, то ли боится. В общем, короче, сплошно. Где доказательства? И поэтому единственная скрепа, единственный аргумент, что вот у нас, э, так сказать, святая Русь непорочная, которую хотят раслить э, проклятые западные либералы и демократы, а у них там кошмар садом и Гамора. Единственная причина, единственный аргумент это то, что вот у них э, достаточно свободно представители ЛГБТ, представители э, сексуальных меньшинств, они пользуются такими же правами, а у нас, вот, Святая Русь, этого ничего нельзя делать. И, и это вообще э, фактически, несмотря на то, что там лукавый вот этот закон о запрете э, значит, э, пропаганды э, гомосексуальных отношений, на самом деле, это не запрет пропаганды. Это запрет самих отношений. По факту. Потому что прямо, ну, в законе этого нет. В законе уголовная ответственность за гомосексуализм отменена. Но по факту, вот, возьмите любую государственную программу, где речь заходит о нравственности и так далее. Нет, это запрещено. Вот в Библии сказано, садом с Гоморрой и так далее. Вот мы стоим на этих, на, на этих позициях. Значит, это единственный аргумент против, против Запада. Потому что все остальное рассыпается. Просто рассыпается. Потому что живут они лучше. Значит, что касается духовности, как человек, гуманизма, как человеческих отношений, то тут тоже все понятно. Там И значит, благотворительность, и солидарность, и все остальное там на порядок выше, чем у нас. Вот единственная причина. Мы... Значит, не терпим гомосексуальные отношения. Единственный при это вот последний, это тот рубеж, который мы не можем сдать, потому что вот уже там за нами Москва. И Это, это очень логично, это работает, потому что на самом деле Россия очень гомофобная страна. Очень. 56 процентов, то есть позитивно относится, нормально относится к представителям сексуальных меньшинств, 3 процента. Негативно 56%. Это уже не в целом, это уже левада. Вот. И абсолютно э, лояльное со стороны власти отношение к тому кошмару, который происходит в Чечне, когда представителей сексуальных меньшинств просто убивают. Это, это проявление, вот это, это дикое, это жуткий атовизм. Жуткий, кошмарный атовизм. Потому что понятно, что нормальное лояльное отношение к представителям самых разных, э, начиная там от э, детей больных Дауном, б, с болезнью Дауна, э, значит солнечные дети. Во, во всем мире это солнечные дети, это нормальные люди. У нас это люди, которые так сказать загнаны тоже как в какой-то подвал. Э, любая вообще ненависть, негативное отношение к другому – это вот как раз общее. Общая ксенофобия, которая на самом деле наиболее ярко проявляется в гомофобии. Это вот наиболее, так сказать, очевидно. То, что это фашизм, это тоже совершенно очевидно. Потому что ясно, кто прежде всего, так сказать, поставил вне закона представителей сексуальных меньшин. Гитлер, как известно, это проявление фашизма, очевидное совершенно. А как вы думаете, для Путина и его окружения, вот эта воинственная гомофобия, это что-то им присущее изначально или она выполняет чисто инструментарную роль? И то, и другое. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, конечно, это безусловно часть вот этой вот, так сказать, субкриминальной культуры, криминальной субкультуры, потому что понятно, что, так сказать, с одной стороны, отношение к сексуальным меньшинствам в, вот в этой субкультуре криминальной, тюремной культуре оно известно. Да? То есть, с одной стороны, ну, прежде всего, там, не будем вдаваться, там, абсолютно негативное, уничижительное отношение, так сказать, к одной части, там, к пассивным, значит, в том числе лояльное, даже такое поощрительное отношение к активным и так далее. Но это, это детали. А в целом, это, безусловно, полное неприятие вот всей этой гей-культуры, в криминальной, тюремной субкультуре. Это с одной стороны. А Путин, в общем, кичится этим. Значит, что он там вырос, как он утверждает. Тоже большой вопрос, конечно, но как он утверждает, он вырос, так сказать, во дворах, на, в Питерской улице, Шпана и так далее. То есть это все оттуда. Вторая сторона вопроса, другая сторона вопроса, это то, что, конечно, со временем, в общем, безусловно, находясь вот в какой-то части бизнес-элиты, политической элиты, ну, элиты мы не будем уточнять, что это на самом деле из себя представляет, просто верхушка, скажем так, российского общества, где довольно много представителей гомосексуальных меньшинств, конечно, так сказать, вынуждено... Достаточно терпимо к этому относиться. Но публично, ведь обратите внимание, какая была истерика, когда в Соединенных Штатах Америки появился первый министр открытый гей. И когда он приехал, или там, только его обозначили, что он должен был приехать в Украину вот, в рамках представителя США в Крымской платформе, там была просто истерика в телевизоре вот они гея послали так сказать, гея сейчас будет им ну это на самом деле этот молодой политик он морской офицер представитель разведки значит достаточно серьезный политик он был мэром то есть это в общем полноценный вполне политик но для наших вот этих вот значит для нашей информационной обслуги главное что он гей значит представить себе что в России существует министр, член правительства, открытый гей, на сегодняшний момент невозможно. А, ну, существуют там всякие конспирологические, полуконспирологические версии, кто на самом деле является геем в верхушке российской власти. Ну Я, естественно, никогда этим не интересовался. Как, ну, нормальный человек мне совершенно все равно, какой человек ориентации, с кем и как он спит. Значит, Но... Очевидно, что поскольку природу не обманешь, определенная часть людей они являются это врожденное. И определенная часть людей, безусловно, обладает вот такими особенностями в своей сексуальной ориентации. Понятно, что и депутатский корпус, 450 человек Государственной Думы, не может быть вот таким уникальным явлением, что туда попадают только исключительно представители традиционного большинства. Нет, такого быть не может. Ясно, что там геи есть, и лесбиянки, и лесбиянки, конечно же, есть. Но открытых там нет ни одного. И не может быть. Потому что сам факт, политик, который... Ну, там, это, это просто вызов вот этому гомофобному сообществу. Это будет, просто, это будет просто невозможно. Человек не сможет там находиться. По крайней мере, в обозримое время невозможно себе представить, что да, они тоже стараются, так сказать, ну как, люб... как любой представитель ксенофобии, они всегда стараются создать себе алиби. И, в частности, ну, как антисемиты всегда говорят, а у меня вот есть специальный друг еврей. вот его из, так сказать, бокового кармана вынимают, вот, пожалуйста, у меня есть друг еврея. Значит, специально заготовленный. Точно так же у нас вот появился специальный открытый гей, господин Красовский, который, так сказать, является сотрудником государственного канала «Раша Тудэй». Uh, ну, вот это вот единственный случай, а все остальное это вот, uh, скрытые, то есть, в, это, в этом принципиальная разница, абсолютная нетерпимость. При этом мы понимаем, еще раз, природу не обманешь, конечно же, они есть и в высших эшелонах власти, uh, но просто uh, открытыми они быть не могут. Это, ну, в какой-то степени, это, ну, там, если, бы это не, если бы это не были такие мрази конченые, которые обслуживают фашистский режим, то, наверное, можно было бы им посочувствовать. Потому что, ну да, это наверное, это, наверное, это тяжело, жить не своей жизнью. Я бы хотел вернуться к теме выборов, не упуская из виду все-таки и вот эту вот тему нетерпимости, в том числе к геям. А вот о чем я хотел поговорить с вами. Вы упомянули, что основную проблему для власти вот после зачистки остальных отрядов оппозиции на этих выборах, Представляют из себя люди из яблока. А значит ли это, что вы для себя тринули концепцию умного голосования и решили голосовать за список яблока? А Я никогда не был сторонником умного голосования. Вот у меня не было ни, одного, ни одной секунды, когда... То есть, понимаете, опять-таки, ну давайте, давайте попробуем разделить. Значит, я... Особенно после того, как Навальный оказался в тюрьме, я для себя вообще табуирую критику лично Навального и его политики. Просто табуирую, потому что ну, это нельзя. Значит, вообще в целом признаю, что это безусловно главный основной лидер российской оппозиции. Значит, но вот согласиться с идеей умного голосования, особенно сейчас. Ну, это ну, настолько противоречит здравому смыслу, что на это пойти довольно сложно. Э, потому что, понимаете, э, ну, что такое умное голосование? Э, Голосую за любую партию, кроме... Э, за, за любого второго, э, который имеет шансы обойти Единую Россию. Ну, хорошо, ну, вторым будет, например, где-нибудь э, откровенный, открытый фашист господин Прилепин. Или откровенный, дикий, совершенно мракобесный, сталинист, господин Стариков. И чего? И голосовать за него? Но понимаете, это вот мой голос, это голос любого из вас. Это вот любой вот из, из наших с вами сегодня зрителей. И мы свой суверенный голос отдаем вот за эту конченую мразь. А это зачем? Для того, чтобы не прошел какой-то серый бюрократ из «Единой России», для начала, это, э, сама цель, вот сама идея э, умного голосования, она имеет абсолютно ложную цель. Любой ценой вставить палку в колесо «Единой России», э, считая, что это главный враг. Это ложная цель. Что такое «Единая Россия»? Это что, партия власти, что ли? Это абсолютно пустое место, которое заполняется тем, что нужно Путину. Вот Путину нужно было составить какой-то первый список. Вот в результате он э, накидал туда, так сказать, э, все, что попало. Там оказались Лавров, который никогда не был членом «Единой России». Оказался врач Проценко, который никогда не был членом «Единой России». Глава «Единой России», председатель партии, э, господин Медведев, не идет, не избирается. Ну и чего? Сам Путин не является членом партии «Единой России». Какая это партия власти? Это пустое место, на самом деле. Это некоторые приводной ремень. И вот в качестве глав, главного э, врага выбирают э, вот это вот пустое место. Это ошибочно, это ложная цель. С самого начала ложная цель. Э, потому что понятно, что Единая Россия наберет какое-то количество голосов. Радоваться тому, что она наберет э, там на 5% меньше, чем она могла бы, быть, э, могла бы набрать, но ну, это смешно значит И при этом мы начинаем, благодаря умному голосованию, вытягивать совершенно дикие какие-то формы фашизма, которые сейчас представляет партия Миронова с приходом Прилепина. которые представляет большинство, ну это вообще криминальный фашизм, партия негодяев, как в свое время ее Гайдар назвал, это либерально-демократическая партия под руководством господина Же. Но ну, это просто бандиты. Их вытягивать? Зачем? Понимаю, что там везде есть свои нюансы. Там есть Фургал, который так сказать, действительно оказался в общем, неплохим губернатором. В КПРФ есть приличные люди, такие как, ну, например, Бондаренко. Я, честно говоря, плохо изучил. Но, судя по внешним признакам, скорее всего, достаточно приличный человек. По крайней мере, очень активный, очень непримиримый противник путинизма. И здесь он ну, невольно вызывает симпатию. Но основная масса – это сторонники, это базовая поддержка путинского режима. Зачем их поддерживать? Поэтому я, откровенно говоря, не вижу смысла в этом умном голосовании. При том, что ну, сказать, что вот я там буду активно уж очень агитировать против него, конечно, нет. Ну, в конце концов, что касается «Яблока», да, Григорий Алексеевич Евлинский создал очень серьезную проблему. Создал очень серьезную проблему. Судя по тому, что недавно, сравнительно недавно говорил Шлозберг в своем интервью, когда он сказал, что Евлинский это единственная защита партии Яблоко. Ну, чем он может защитить? Очевидно, это было в связи с как раз с его с выступлением Евлинского против Навального. Так, так Шлосберг объяснял, зачем он это сказал. Что, что можно сказать о защите? Что из себя представляет защита? Какая-то силовая структура у Явлинского есть? Нет. Единственная защита может быть просто договоренность с Кремлем. Вот эта договоренность за что? Вот как раз, видимо, так сказать, вот эти вот э, нападки на Навального стали платой за, за то, чтобы не разрушать партию Яблока. Судя по тому, что сказал Шлозбек. Э, это со со создает серьезную проблему для меня лично. Но, тем не менее, потому что голосовать за партию, которую, реальный лидер которого ведет себя столь неприлично, как это делает Григорий Алексеевич Явлинский, это большая проблема. Но, с другой стороны, сам Евлинский не идет в Государственную Думу. Очевидно, это часть вот этого плана. что Явлинский прекрасно понимает, насколько он дискредитировал свою партию. И как, безусловно, разумный человек, умный просто человек... Он принял решение не идти. То есть, он совершил вот этот вот значит, удар по Навальному, который, судя по всему, был частью договоренности с Кремлем. И решил не идти в Государственную Думу для того, чтобы партию не подставлять. Ну, хорошо. Он, он дал возможность в этом случае голосовать за тех людей, которых я бы хотел видеть в Государственной Думе. Конкретно. Это... Марина Литвинович, это Шлосберг, это Борис Вишневский, это э, значит, Владимир Рыжков. Ну, Владимир Рыжков, правда, не в государственную, а в московскую городскую, но тоже важно. И так далее. То есть, там есть достаточно большое количество людей, которых, в общем-то, хотелось бы видеть в Государственной Думе. Это нормальные люди, несмотря на то, что они сейчас вынуждены, э, так сказать, как-то в рамках партийной дисциплины, э, не отмежевываться от Евлинского, но, тем не менее, в общем, это лучше, чем что-либо другое. Вот знаете, я в части ваших размышлений с вами согласен по поводу умного голосования, хотя я лично считаю, что статус политзаключенного еще не является поводом для того, чтобы отказаться от любой критики политических программ, которые влияют на жизнь миллионов людей или могут повлиять потенциально. А, но меня, я захожу даже дальше в этих размышлениях, потому что мне кажется, что а вот вспоминая и о гомофобии, и о воинственном антизападничестве, и а, о скрытом авторитаризме и фашистских тенденциях внутри этих партий, мне кажется, что вот такая глобальная победа умного голосования парадоксальным образом могла бы означать установление еще более жесткого режима в России, как вам кажется? Ну, понимаете, опять-таки, надо отдавать себе отчет, что, что такое глобальная победа умного голосования. Это значит, ну, это такой мысленный эксперимент. Да, ну, большинство у КПРФ, ЛДПР и партии Миронова-Прилепина. Да, ну, это мысленный эксперимент, который требует ну, совершенно совершенно другого допущения, да? наверное, на, этот, на такой мысленный эксперимент особенно, особенного основания у нас нет. Потому что понятно, что умное голосование оно может чуть-чуть изменить ситуацию, но не кардинальным образом. Сказать, что это будет намного хуже, ну да, пожалуй. Хотя тут справедливости ради надо сказать, что ни одна из этих партий не стремится к власти. То есть, реально, вот если разобраться, значит, о чем мы говорим, партия Зюганова, она что, стремится к власти? Когда, в какую секунду? Когда Зюганов в любой момент, он тут же, так сказать, прятался под корягу, уходил в тину и притворялся веником. В любой момент, как только-только возникала ситуация, когда он может реально бороться за власть. Так было и в 93 году. Так было и в 1991 году, когда он уже был, так сказать, достаточно солидной политической фигурой. Так было и в 1996 году, когда, так сказать, он, у него даже мысли не было бороться за власть. У него было гигантское преимущество в рейтинге по сравнению с нас в стартовом рейтинге по сравнению с, Путин, с этим самым с Ельциным. Но он даже он вообще не, не, никак не боролся за власть абсолютно. То же самое во всех остальных случаях. Но вот сейчас у него реальная ситуация, так сказать, действительно поднять бучу серьезную, побузить, поднять большое количество своих сторонников по поводу снятия Грудинина. Ну ничего себе, снимают человека из стройки на ровном месте, на пустом, абсолютно на пустом месте, без всякого закона. Ничего, ну так... Дежурные заявления, да, вот мы возмущены, мы э, значит, требуем, мы э, протестуем и так далее. То есть это вот, ну, совершенно никаким образом он никогда не будет бороться за власть. И значит, он к ней не, реально не придет, даже если у него будет абсолютное большинство. То же самое э, либерально-демократическая партия. У него, у господина Же, был совершенно фантастический повод ...вообще устроить э, глобальный протест по всей стране. У него губернатора, члены его партии, посадили. Э, на протяжении полугода весь Хабаров сходил кругами. Весь Хабаров стоял, возмущался... Ну, приезжай туда, сделай там столицу ЛДПР вообще. У него там э, вся, вся э, областная дума была, в смысле, ну, да, Хабаровская областная, э, значит, Краевая, вернее, виноват. Вся Краевая дума была ЛДПРовская, вся, весь Хабаровск был его партийный. Приезжай туда, сделай там столицу, так сказать, объяви вообще. Ну, я не знаю, сейчас э, это уж такой мысленный эксперимент, конечно, который предусматривает, что там был бы другой человек. Объяви там Дальневосточную республику. Создай вообще, то есть вот, вот это реальная борьба. Зачем? У этого человека есть значит, свой свечной заводик размером со всю страну. Политическая партия, ЛДПР, великолепный бизнес, здание, там, университет его, этот самый цивилизации, значит, огромное количество представителей везде. Он доит, все, он продает места в, в этом самом списке с помощников получает. То есть, все имеет свою цену. Запрос э, думский, э, голосование думское, все имеет свою цену. Это нормальный большой бизнес на всю страну. Зачем ему такой кошмар, как власть э, в таком э, страшном месте для правителя, как Россия. Вот взять на себя э, власть в России, это серьезная история, если не опираться на бюрократию. А партия бюрократии у нас сейчас... Единая Россия. Вот и все. Ну, я уж не говорю о Миронове, который, так сказать, неоднократно говорил о том, что если Путин скажет спрыгнуть с крыши, он спрыгнет с крыши немедленно. И это что, оппозиция, которая идет к власти? Несерьезно. Поэтому ни одна из этих партий, конечно, к власти не захочет прийти, это абсолютно, э, так сказать, вот это подпорки путинского режима. Они так создавались, как подпорки путинского режима. Они для этого существуют. И, только, и очень комфортно себя чувствуют в роли вот такой вот декоративной оппозиции. Очень комфортно. Начать реальную политическую борьбу за власть, это, это выйти из окопа, это... Подставиться, это очень серьезная история. Прежде всего, люди прекрасно понимают, что бывает с людьми, которые реально, э, не декоративно, а реально протестуют. Борис Ефимович Немцов, э, там Щекочихин, который шел. Там э, ну, большое количество людей, большое количество примеров, что бывает с людьми, когда они реально встают в оппозицию этой власти. Поэтому никто из этих э, ребят, конечно, даже в мыслях своих не может этого представить. То есть вы уверены, что имитационный характер, заложенный в этих партиях, он сильнее их же э, идеологии? Ну, понимаете, опять-таки, идеология, э, ну да, у КПРФ есть демокра... э, такая вот э, рудиментарная идеология. У ЛДПР особой идеологии нет. Что касается вот этой фашистской партии, которая э, там, э, значит, с приходом Прилепина э, во что превращается... «Справедливая Россия», ну да, там есть, конечно, вот такая вот имперская идеология, она присутствует. Но э, там же главное другое. Идеология в данном случае является некоторой вывеской. Или там идеологический продукт, скорее так, мягче скажем. Э, но э, реальная политика строится на том, желает ли партия прийти к власти или нет. Ни одна из этих трех партий к власти прийти реальной не желает. Она это доказывает всем своим существованием. Никакого, никакой попытки реально побороться за власть на протяжении там, многих лет и даже уже десятилетий ни у КПРФ, ни у ЛДПР не было. Ну и я уж не говорю об этой странной партии, которая изначально была создана господином Мироновым. Да, то есть, ну, это просто вот. Когда Миронов шел в президент, он говорил, что а я за Путина. То есть человек идет в президент. Мы помним эту странную ситуацию, когда человек... Президента, он говорит, кого? а я за Путина. А, а ты куда идешь? Я в президенты. А Путин кто? А Путин президент. А ты за кого? А я за Путина. Но я избираюсь президента. Это была совершенно фантастическая история. Но это почти как окно э, а титов. Вот примерно так. Там какой-то мелкий чиновник администрации Путина не уходя не увольняясь со своей работы, он идет, так сказать, в президенты, конкурируя со своим шефом. Ну, тоже была смешная история. Но с Мироновым смешнее, потому что он откровенно говорил, что я, я поддерживаю политику Путина. Иду в президенты конкурировать с Путиным. Зачем? Ну вот это, это так, это все устроено, смешно. Поэтому всерьез говорит, что они будут бороться за власть невозможно. Они встроены, находятся в. Вот на своем участке. Им отвели этот участок, они его окучивают. Парламентская оппозиция выглядит смешно. Как Вы только что сказали, Навальный в тюрьме, его основные члены команды тоже либо уже в эмиграции, либо под домашним арестом, либо ждут приговора, либо что-то еще. Гудков выехал. А, репрессии, как вы пишете, уже переходят даже из политической плоскости в общественную. Идет наступление на театры, на культуру. Как вы думаете, что нас ждет вообще в ближайшие годы? Ну, э, вообще, <coughs> э, прогнозировать что-то в России – это дело совершенно безответственное. Абсолютно безответственное, потому что Россия всегда, э, так сказать, в России власть всегда менялась внезапно и быстро. То есть, как говорил Василий Розанов, власть слиняла в два дня. В крайнем случае, в три. То есть, происходит это внезапно. Прогнозов никто никогда верных не давал. Ну, были какие-то отдельные. Но это в режиме Нострадамуса. Когда человек говорит много-много чего. И те самые в результате те самые стоящие часы показывают два раза в сутки правильное время. То есть, какой-то прогноз сбывается. А так, в принципе... Никаких прогнозов о смене власти не было ни в семнадцатом году, не было и, ну, накануне, естественно, не было и, э, так сказать, в 91-м году тоже. Это все происходило внезапно. Значит, возможно, несколько вариантов более-менее естественных и логичных. Но есть плохой, очень плохой вариант, что путинизм будет продолжаться пока будет существовать биологически его, так сказать, носитель. да, То есть, вот, непосредственно Путин. То есть, до конца биологического существования Путина. Потому что, конечно, никакого, никакого преемника, никакого, никакого транзита власти при Путине не будет. Для меня это совершенно очевидно. Потому что Путин прекрасно понимает, что как только он отрывается от власти, для любого преемника... Будет большой соблазн списать на него все. Потому что будет ухудшаться экономическая ситуация. Социальная ситуация будет ухудшаться. Это неизбежно. Здесь вообще вариантов нет. Вот Что можно точно предсказать. Это то, что жизнь в России станет хуже. Вот если прямо отвечать на ваш вопрос. Что нас ждет. Жизнь в России станет хуже. Это э, ну, то, что можно с достаточно высокой уверенностью предсказать. Раз жизнь в России станет хуже... Следовательно, любой преемник, любой, кто придет на смену Путина, получит совершенно непреодолимый соблазн списать все беды на Путина. Точно так же, как э, там, э, значит, э, Хрущев списывал все беды на Сталина, точно так же, как Брежнев э, списывал все беды на Хрущева, на волонтаризм, точно так же, как... Горбачев списывал все неприятности на застой, ну, и Ельцин на Горбачева, и Путин сейчас на проклятые 90-е. Значит, это закономерность, это, ну, на самом деле, это не только проблема, это не только особенность, национальная особенность российской политики, это обычная проблема, обычная, скажем, не проблема, обычная практика правителей, да, Сейчас Байден списывает все на Трампа, Трамп списывал все на Обаму, то есть это, это нормально. Я не могу себе представить преемника Путина, который избежит э, соблазна списать все на Путина. А в данном случае принципиальное отличие от всех предыдущих историй заключается в том, что у Путина ведь не ошибки, у него преступления, причем очевидные совершенно, и запустив процесс, э, так сказать, э, списания значит проблем России на Путина, невозможно будет э, избежать э, логически э, варианта какого-то суда, там трибунала э, над Путиным и так далее. Этого не, это остановить не сможет никто. Даже если человек даст гарантии, вот Навальный дай, дай, давал гарантии, э, что надо дать Путину гарантии личной неприкосновенности. В таких случаях обычно говорят, а чем, чем отвечаешь? Ты гарантируешь, чем когда, значит, логика историческая приведет к тому, что будут этого требовать все. Поэтому Путин не оторвется от власти. Он прекрасно понимает, что оторваться от власти, если он будет жив, живой и не у власти, то он окажется в тюрьме. Причем навсегда. Это, ну, либо еще хуже, это вариант Каддафи. Значит, поэтому не будет этого. Значит, до конца жизни, наиболее вероятно, Варианта там какого-то э, дворцового переворота тоже не просматривается. Ну, не случайно он зачищает силовые структуры так, что он их разделяет, он их устраивает определенный баланс, он их, э, так сказать, не допускает концентрации э, силов, силовой мощи в одних руках. У него есть там своя, своя вот эта вот претерианская гвардия в лице нацгвардии Золотого. То есть, есть вот эти вот разделения. Там Есть там еще вот эта дикая дивизия Кадырова там, и так далее. То есть, на самом деле, вот это вот распределение силовых структур – это гарантия его полная гарантия от силового переворота. Поэтому, скорее всего, один вариант до конца жизни. Второй вариант – это резкое ухудшение, потому что ухудшение будет. И ухудшение будет, исходя из того, что и санкции, и в целом огромное количество вот, у моего... Большого друга, к сожалению, покойного и учителя Александра Самойловича Ахиезера Один из, на мой взгляд, из самых блестящих мыслителей российских Была теория хромающих ошибок когда, значит, посто... ну, в силу авторитарного характера власти, власть, не имея обратной связи, не понимая того, что происходит в стране, совершает ошибки, пытаясь их исправить, сама вручную совершает новые ошибки. В результате вот этот вот ком ошибок нарастает. Мы это видели в Советском Союзе. Когда, так сказать, вручную приходилось вообще... Э, так сказать, управлять э, потоками картошки, потоками, так сказать, производством носок и так далее. Вручную практически. Политбюро ЦК КПСС этим занималось. Значит, э, э, вот эта вот система хромающих ошибок, она сейчас возвращается. Мы видим, как Путин лично, ну где, в какой стране лично президент занимается там ценами на морковку. Или ценами на картошку. Где? Это, это в результате, естественно, эти цены, так сказать, просто начинают убийственно расти. Это система хромающих ошибок. И вот нарастающий вал этих хромающих ошибок, это он, в общем, рано или поздно приведет к очень серьезному ухудшению социально-экономического положения в стране. Неизбежно, никуда тут не денешься. Плюс санкции. Нас, здесь нет прямой связи. Вот э, резкое ухудшение э, экономического положения э, не обязательно ведут к социальному взрыву. Не обязательно. Такой связи нет. Но при определенных обстоятельствах такое возможно. Э, да, что станет катализатором? Очередная глупость какая-нибудь. очередное, Ну, как вот э, в свое время э, была совершенно дебильная пенсионная реформа. Или отмена социальных льгот. Что-нибудь такое обязательно случится. Или какая-нибудь новая война. В конечном итоге, вот эта вот вся истерика, вот это вот недавнее, так сказать, решение окончательно зачистить историю, это же не просто так. Это совершенно очевидно какое-то оправдание еще какой-то очередной военной авантюры. Такое возможно. Не очень большое, но возможно, возможно такое тоже. И это вот фашистские режимы рушатся в двух случаях, как известно в истории. Либо это смерть диктатора, как с, с, с, Муссоли, с, этим самым, с, с Лазаром и с Франко, либо это военное поражение, как с Гитлером и Пеночетом. Какой вариант для себя выберет Путин, не знаю. Возможно, оба. Спасибо большое. С вами были Игорь Яковенко и Данил Константинов на канале форума «Свободная России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а мы скоро вернемся в эфир. До свидания.